Мужчина, уедьте с тротуара, пожалуйста. Ой, как страшно. Уедьте с тротуара, не надо меня давить. Я пешеход. Какой вы бессовестный.